понедельник потому что один день вторник и в среду новое задание может быть у кого то получается каша значит есть предложение заниматься понедельник четверг вот это новая тема а в субботу у нас будут обратные связи значит обратные связи будут идти вот так же как сегодня это первая в час и вторая в 19 часов потому что все таки нас больше 20 человек вот, и разделив вот на такие вот группы, так наверное будет всем удобнее. Поэтому поэтому так и будем заниматься. Значит, если вам будет слышна какая-то фоновая музыка, говорите, я ее буду тогда при преуменьшать. При Значит, что мы сегодня с вами? Мы сегодня с вами разберем. Домашнее задание, которое вы должны были все сделать, еще раз повторюсь, это самая важная тематика. Это тематика, связанная с подбором ключевых слов и составлением описания. Значит, я с кем разговаривал, разговаривал лично, говорил, что <coughs> все-таки сейчас сосредоточьтесь только на этом, понимаю, времени у вас не так уж и много, Вот поэтому ролики пока не сделали подбор ключевиков, не определились с названиями, не сделали нормальное, полное описание, ролики пока можете не заливать. Вот у вас еще сегодня день, завтра день и понедельник, часть дня. Значит, со следующей недели вам будет выдано задание более простое, вот не такое, может быть, по времени затратное, как на этой неделе. И там будет все достаточно проще. То есть будете выполнять несложные действия и получать сразу же результат. Вот. Всем, чем мы занимались на этой неделе, это работа на перспективу. Мне очень радует, что у многих произошло понимание того, что мы делаем, для чего мы это делаем. Многие поняли, что те ключевики, которые они выбрали, те названия каналов, они не так популярны, как вот если бы более грамотно покопать. Значит, как мы сегодня с вами будем работать? Вот в порядке, как вы у нас расположены в списочке. Вот Андрей, Вячеслав, Елена... Денис и так далее. Вы сейчас будете кидать ссылки на свои таблицы. Я разрешил сейчас в чат кидать ссылки. Кидайте ссылку на свою табличку. Вот начинаем с Андрея. Вот я ее открываю, мы ее обсуждаем, смотрим. Плюс у Филиппа сейчас есть возможность давать вам голос. То есть вы можете что-то прокомментировать голосом. Потому что. Возникают такие вопросы, которые там расписывать в чате бывает очень сложно. Поэтому, если у вас есть желание что-то добавить, прокомментировать свою домашку, то, пожалуйста, будем делать вот такой интерактив. И вам опыт общения на конференциях однозначно всем пригодится. И все-таки будет более интересно. Будем обсуждать ваши домашки. Так, давайте, Андрей, я жду от вас вашей ссылочки. Если там по каким-то причинам ссылки нет, то так и говорите. Ссылки нет, меня не обсуждать. Будем переходить к следующему. Андрей, ваша ссылка. Значит, если у кого-то уже сейчас ссылка готова, можете ее кидать. Начнем с вас, немножко нарушим порядок. Так, чат-то у меня обновляется теперь. О, вот, все вижу. Значит, Лидия кинула ссылку, Андрей кинул. Хорошо, ну, раз Лидия успела первый, давайте с Лидией. Так, открываем Лидию. Так, Лидия, значит, посмотрите, я сейчас включу вам экран, чтобы вы все видели его. Значит, друзья, я очень просил дать доступ, потому что сейчас... Лидия, пока не надо ничего говорить. Вот Я просто вам сейчас покажу, что у нас получается. То есть вы не разрешили доступ к своей табличке. Вот, посмотрите, когда я прохожу по вашей ссылке, появляется вот такое вот сообщение. То есть необходимо разрешить доступ. Это в правой части, вот я вам сейчас покажу на примере своей таблицы, которую я вот создавал. Да? Вы как автор можете все это делать. А, кстати прям хорошо а вы видео пока сделайте. значит э -э вот в правой части в правом уголке таблицы есть кнопочка настройки доступа если вы на нее нажмете появится окошечко вот такое и вам необходимо нажать на кнопочку на ссылочку включить доступ по ссылке чтобы он у вас был зеленый если это включено, значит люди могут проходить под ваши ссылки и что-то делать. Что делать, вы можете выбрать сами. Вот открывающийся списочек, можете просто выбрать просматривать, комментировать, либо даже могут редактировать вашу таблицу для удобства работы. Вот все таблицы, которые я вам создаю, они все с возможностью редактирования. Значит, как только вы нажмете включить доступ, как только выберете, что делать с вашей табличкой и нажмете на кнопочку ОК, вот по этой ссылке можно будет проходить что-то делать если доступ не включен вот максимум что я буду видеть это вот такое требуется разрешение Вот. пожалуйста все кто не включил пройдите и включите вот хорошо что так получилось может быть даже я вам покажу наших скажем так людей которые на этой неделе стали лидерами, которые заняли первое место вот в этом нашем внутреннем рейтинге лучших каналов. Значит, два человека у нас однозначно прям передовики. Это Виктор Серов и Булат Толубаев. Значит, их сейчас нет, они были в час. Значит, вот Виктор я немножко тут бортанул, потому что увидел, что его канал создавался чуть раньше. Вот он объяснил, что он его создал там на два дня раньше. Ну, вот Виктор и Булат это два человека, которые занимают первое место на этой неделе. Эту табличку я уже скопировал, есть ее копия. Так что то, что вы видите здесь сейчас, это все можно опять же продолжать, править э, и изменять. Вот. Значит, обратите внимание на каналы, где по два, по три, по 4. короче, каналы, где меньше десяти роликов. Значит, вот всю следующую неделю ваша задача выйти вот на эти вот циферки, как у людей, которые занимают первые места. Потому что если мы с вами не разобьем ваши каналы, то вот при таких количествах роликов на канале ничего интересного от канала вы не добьетесь. Еще раз повторюсь, ваша задача выйти... К концу тренинга на канал с количеством роликов 300 вот даже сейчас передовики все-таки но ну, если поднажмут то конечно выйдут на эту цифру просто первые недели много информации да потом мы будем ее немножко дозировать и больше уделять времени на на то чтобы вы выкладывали ролики Значит, каналы, которые вот э, давно созданы, я их рассматривать в рейтинге не буду. Вот Павел вот опять же положил канал, здесь уже 57 тысяч просмотров, но это не совсем корректно по отношению к другим. То есть, вот Галуст, он вообще взял свой канал, удалил. Вот это, конечно, крайняя мера, но, но как бы понятно, зачем это было сделано. Так, возвращаюсь Возвращаюсь к нам. Значит, Галина, поменяйте, пожалуйста, доступ к своей табличке. Я сейчас еще раз проверю, может быть, вы поменяли. Вот все, вы уже изменили. Отлично. Ну, давайте смотреть, что нам тут сделала Галина. Так, если убрать колоночку, колоночку со списком, то у вас будет больше места, и вы будете видеть больше. То есть со списком участников она у вас не нужна. Там такой есть значок, треугольничек. Вверху. Щелкните ее и у вас больше места отведется под э, табличку. Так. Эту я убираю. Вот таблица Галины. Значит посмотрим. Да, конечно, было бы неплохо писать, с каким каналом мы сейчас работаем, чтобы вообще было понятна тематика канала и подо что мы подбираем. То есть, вот ключевые слова для канала. Я специально это писал, для того, чтобы было проще. Но, насколько я вижу по ключевым словам, и помню, мы с Галиной разговаривали, значит, это канал, связанный со здоровьем, с молодостью, со здоровым образом жизни и так далее. Значит, какие ключевики выбрала Галина? Значит, сохранить молодость. Значит, смотрим. В Google AdWords 2600, Яндекс 2700, на YouTube тысяч роликов, небольшая конкуренция по такому хорошему запросу. Значит, циферки вот эти вот с Google, еще раз повторю, я писал исключительно для себя, просто... По этим цифркам можно тоже немножко оценивать, насколько популярен этот запрос в интернете. То есть 690 тысяч сайтов, страниц сайтов, э, содержат информацию, где встречается вот это словосочетание. Сохранить молодость. То есть очень популярная тема. Но ролика нет по такому ключевому запросу. Молодая кожа. То есть тоже хорошие цифры и в AdWords, и в Яндексе. Тоже небольшая конкуренция для этой ниши. Всего лишь 10 тысяч. Вот, и тоже ролика нет. вот Красивая кожа. Тоже, в принципе, хорошие циферки. По количеству запросов то есть в принципе вот смотрите, если в яндексе набирают 6000 до да, в google набирают полторы тысячи даже больше то вот в принципе если не на все вот эти вот циферки, вы можете ориентироваться по количеству просмотров да на такую цифру с количеством просмотров то хотя бы на большую часть из нее если вы все правильно сделаете и на Ютубе, опять же, 14 тысяч роликов. Опять же, конкуренция при таких зап количествах запросов в поисковых системах небольшая. То есть пробиться реально. Опять же, обидно, что нет ролика. Так, и следующий домашний уход за лицом. Значит, э вот сразу хочу сказать, вот такие вот длинные ключи, они уже <кхм -кхм> будут менее интересны. То есть все-таки старайтесь подбирать подбирать э, ключевики, состоящие из двух слов, потому что на основе двух сложных ключевиков проще и легче вам будет подобрать побольше названий для роликов. Это достаточно длинный запрос, значит, домашний уход за лицом, но видите, тематика красоты очень популярна, и в AdWords его вон, почти 8000 набирают, да? в Яндексе, Почти 5000. И опять же очень небольшая конкуренция на YouTube. То есть вот это прям ну, замечательный запрос. Хотя он и длинноват. Но по нему реально можно пробиться и набрать хорошее количество просмотров. Подтяжка лица. Вот. Но вот обратите внимание, на Яндексе аж 27 тысяч людей набирают этот запрос. А на YouTube всего лишь 8 тысяч роликов. То есть тоже прям замечательный запрос, особенно при таком сочетании. Вот смотрите, вот это то, то чего нужно пытаться найти. То есть в поисковике 27 тысяч людей за месяц набирают этот запрос, а YouTube всего лишь предлагает 8 тысяч роликов. То есть вот пробиться и набрать много запросов по вот этому подтяжка лица, ну это просто бабушки не ходи. Поэтому, Галина, очень-очень прошу вас, извините, я, наверное, ошибся. Это Лидия, да, точно, извините, Лидия. Так, сохранить молодость. Единственное, что, Лидия, обратите внимание, подтяжка лица в Google AdWords уже стоит средний запрос. То есть, хорошая циферка, да. Ну, в общем, эти ролики, которые содержат данный ключевик, нужно будет смотреть, сколько количества просмотров вы будете набирать. Значит, как сохранить молодость? Небольшие цифры везде. Вот. Значит, все, что выделила Лидия зеленым, это те ключевики, по которым она собирается продвигаться. К сожалению, не для одного ролика, не для одного ключевика, нет ролика на гугле. Значит, сразу хочу сказать, когда вы проверяете на YouTube, когда проверяете на Google, пожалуйста, входите как неавторизованный пользователь, чтобы эти два сервиса, гугловских, не выдавали вам предпочтения какие-то в зависимости от того, что вы искали, что вы лайкали и так далее. Теперь вот это я не понял. В вспомогательные слова ключевикам. Вот это я совсем не понял. То есть, вообще-то, вот здесь должно было быть что? Вот мы взяли этот ключевик «Сохранить молодость», да? И на основе этого ключевика создали порядка 20 названий для ваших роликов. Значит, я вам дал самый простой вариант. Это мы просто вбиваем вот это словосочетание в поиск Ян... в Яндекс.Директ либо в Google AdWords. И он вам начинает выдавать варианты, что искали еще с этим словом. Хотя, вообще-то, если хотите сделать правильно, вот этот ключевик сохранить молодость, вы его взяли, да? И потом, вот сейчас я сразу возьму это и скопирую. То есть, что нам нужно было делать? Взял его, скопировал, например, вот этот ключевик. Сохранить молодость. Что ж такое-то? Сейчас, извините. Что-то меня тут тормозит страшно. Что-то не могу я с вашей таблицей работать. Видимо, вы разрешили ее только просматривать, копировать могу, вставить ничего не могу. Я просто хотел вам показать, как как это. Ну да, вы разрешили только ее просматривать. Значит, нужно было бы написать вот сюда, например, а лучше справа ключевик "сохранить молодость" и потом начинать под него подбирать варианты для названий ваших роликов. Например, как сохранить молодость, сохранить молодость, секреты. Опять же, если сами придумываете эти названия на основе своего ключевика, их нужно проверять потом каждый. То есть ищет ли с таким названием что-то или не ищет. Но я вам предложил более простой вариант. Вы берете ваш ключевик, вставляете в Яндекс.Директ или в AdWords, кому как удобнее, да? и вам генерят варианты, что еще с этим роликом ищут. Значит, Лидия, что я хочу сказать, ключевики подобраны правильно, осталось только теперь на основе этих ключевиков придумать э, названия для ваших роликов. Вот у вас их 5, а у вас их даже 6, вот вам нужно для каждого из этих ключей придумать порядка 20 названий для роликов. И тогда у вас уже для 100 роликов будут готовые названия. И со следующей недели прям просто будете брать или пить ролики с теми названиями, которые у вас уже подобраны. Так, возвращаемся. Лидия, у вас вопросы? Да, да, Лидия, извините, ради Бога, извините. Ну, честно говоря, много каналов, связанных с... Несколько у нас сейчас каналов, связанных с... со здоровьем, а один из них ведет девушка с именем Галин. Так, я просто ее разбирал и вот так сбился. Не обижайтесь. Так, Лидия, у вас вопросы есть ко мне? Вот вам Филипп даже включил микрофон. Сейчас вы можете говорить. То есть, если вы нажмете на кнопочку «Speak», вы говорите, она у вас красная, и настроили параметры комнаты, как это настраивать, я показывал, но вам тоже покажу, этого будет видно. Вот под этой красной кнопкой «Говорить» кругленькая такая кнопочка с буковкой F значит кнопка говорить в левом нижнем углу с левой стороны она красная и вы уже на нее нажали почему потому что вы появились да левее чата правильно Сергей говорит а под этой кнопочкой есть такая, такой кружочек с буковкой F вот если на него нажать можно во первых выбрать какой у вас микрофон на первой вкладке это самое важное вот. Потом можно выбрать вашу веб-камеру. Вот. И главное, главное, на вкладочке вот с глазиком с таким, вы должны сказать, что вы разрешаете использовать в комна... комнате свои микрофоны и камеру. Иначе вы просто будете говорить, и мы вас не будем слышать. Да, вот, Лидия. Все, мы вас видим. Я умолкаю. да. Спасибо, Лидия. Все, я понял, что вы сделали. Филипп молодец, я так тут просто затесался. Вот. Все, надеемся. Так, Лидия, ага, хорошо, спасибо вам. Значит, Запомните, куда вы нажимали, и в следующий раз вот, будет возможность комментировать. Да. Значит, Лидия, там должна быть любая ссылка. То есть, если у вас нет страницы захвата, а ее тут у большинства нет, это нормально. Во-первых, Филипп вам расскажет, как их делать, эти подписные странички. Вот, мы вам шаблоны дадим. Я просто хотел уточнить, что вот в первых двух строках вы размещаете вашу ссылку. На что она будет, это вам решать. Либо на ваш ресурс, либо на вашу партнерку. Но главное, чтобы ссылка должна быть в первых двух строчках, потому что именно они видны. Потому что все остальное нужно там раскрывать, смотреть, искать и так далее. Вот в каком смысле я это имел в виду. Да. Так, Лидия, вам спасибо, я вас отключу. Я это уже научился делать, нажимать на крестик. Так, значит, с Лидией мы разобрались. Значит, все, что было желтеньким, Лидия приготовила для грамотного написания описание для своих роликов значит описание мы разберем в конце к сожалению только два человека сделали описание и выложили их домашки если кто-то еще успел к этому времени выложить я это еще раз посмотрю так андрея смотрим табличку ой вот мне сегодня радует, вот прям радует, честно говорю, потому что что-то вот тех, кто был в обед в день, <св> там у людей был полет фантазии, то есть все эти таблицы были как-то вот, ну, ну вот как-то вот, как-то сделано совершенно по-своему. так, это таблица Лидия, значит, вот ее заготовочки для описания, ну, отлично, в принципе, да, логично вы это все сделали. То есть все это можно включить в описание вашего ролика будущего. Так, это мой фейк, знакомьтесь, Александра Султамаратова. Вот я и фотку другую поставил. Так, м -м, смотрим, что у нас по каналу Юрист и адвокат. Так, это вообще чей канал у нас? Это Андрей, ага, Андрей. Так, смотрим. Юридические услуги, 8 тысяч. Вот, средний запрос. Консультация юриста, 2 тысячи. Яндекс, 52 тысячи. Вот, ну, что я хочу сказать. Вот по запросу консультации юриста, это, конечно, вообще классное. Вот посмотрите по показателям, опять же. В Яндексе 52 тысячи народу нажимает. На Ютубе меньше 8 тысяч. То есть, вот если по этому запросу сейчас начать двигаться и выкладывать целевые ролики, то можно очень хорошо поднять трафик с Ютуба. Далее, вопрос юристу. Средний. Здесь, опять же, достаточно много. И, опять же, на Ютубе крайне мало. Значит, ключевик-юрист я бы вообще бы не использовал, потому что это слишком общий. И очень много. Вот, посмотрите, в AdWords 25 тысяч. В Яндексе просто там какое-то зашкаливающее число. То есть, общий, общий ключевик-юрист я бы вам сейчас не использовал в качестве ключевика для канала потому что он мало вам чего даст слишком большие цифры получаются теперь юридическая помощь средненький 10 тысяч роликов нет до да? юридические фирмы ролик на третьем месте вот обратите внимание на этот запрос вот здесь очень приятные цифры вот на YouTube вообще нет роликов, то есть меньше двух роликов, это можно смело говорить, и роликов нет. Вот вам этот запрос нужно просто окучивать в первую очередь. И вот если вы по этому запросу выложите достаточное количество роликов, то в принципе потом этот трафик можно смело продавать этим юридическим конторам, которых сейчас очень много. Потому что все хотят рекламироваться и так далее, вести. Все, практически у всех у них есть какие-то ресурсы в интернете, это какие-то сайты. Но обратите внимание, что с YouTube никто из них ничего не получает при таком количестве роликов. Причем уверен, что большинство из этих 2000 роликов они просто не заточены под этот запрос там просто есть близкие какие-то слова теперь адвокат ну адвокат тоже чересчур общий запрос и пробиться по этому ключу крайне сложно то есть вот два вот этих запроса юрист и адвокат я бы вообще убрал вот реально поэтому будет очень сложно двигаться вот может быть словосочетание юрист и адвокат. Ну, попробуйте. Хотя, например, юридическая фирма или еще как-то ее назвать было бы даже интереснее. Значит, общие запросы я бы вам вообще рекомендовал убрать, потому что слишком большая конкуренция. Так, теперь по ключевикам. Ну здесь, конечно, есть где разгуляться, здесь есть где разгуляться. Вот обратите внимание, но опять же вот, чтобы до всех дошло, вот смотрите, ключевик юридические услуги, да, то есть который у нас был в таблице, если я не ошибаюсь. Юридические услуги. Да, первый ключевик. Все правильно. Просто сегодня встретился с такой интересной ситуацией это в обед. То есть человек проанализировал все, то есть написал эту табличку, а потом вот здесь ни одного этих ключевика нет. То есть здесь вообще какие-то совершенно другие были ключевики. Вот ключевик. Юридические услуги. Вот теперь этот ключевик начинает обыгрываться в качестве названий для, э, для роликов. Обратите внимание, что не во всех не во всех названиях могут даже попадаться это слово «юридические услуги». Хотя вот у вас здесь вообще классно все. То есть этот ключевик «юридические услуги» практически в каждом названии есть. То есть у вас вот названия подобраны замечательно. Юридические услуги практически в каждом из предложений присутствуют. Потому что в некоторых случаях люди подбирают, и сам этот ключевик меняется настолько, что получается, что все-таки появляется новый ключевик, по которому двигается ваш ролик. А у вас здесь просто вот замечательный, во, вс во всяком случае, на примере юридических услуг. Консультация юриста тоже вообще отлично. Но, насколько я понимаю, все-таки, э -э -э, если вы планируете делать онлайн эти вещи, да, то все, то все классно. Привязку к меню... А, ну да. Вопросы юристу онлайн. Да, у вас нет привязки ни к какому конкретному месту, видимо, планируете консультировать онлайн. Кстати, очень интересная тема, очень прибыльная тема. Тогда вообще к никаким городам привязываться не надо. В общем, у вас тут все замечательно. Почему? Почему? Потому что у вас среднечастотный ключевик во всех названиях роликов встречается без изменения. Просто очень хорошо обыгрывается. То есть вот замечательный, наверное, самый лучший показатель по подбору названий для роликов. Еще раз повторюсь, обратите внимание, средний частотный ключевик, который обработан в табличке, проанализирован везде, он без изменения появляется во всех названиях ролика. Это очень хорошо, потому что вот смотрел другие другие домашки и там получалось так что ключевик менялся ну, уж чересчур круто и понять что мы двигаемся вот по этому среднечастотнику из названия ролика крайне сложно здесь прям все отлично вопрос юристу вопрос юристу вопрос юри бесплатный вопрос юристу вопрос юристу бесплатно то есть ну все отлично то есть замечательно то есть подбор просто просто на очень хорошо, хорошо сделан. Единственный совет, я уже сказал, два этих общих ключевика пока уберите. То есть, когда ваш канал продвинется, реально продвинется, то тогда можно будет начинать уже двигаться по средней и по высокочастотникам. Сейчас просто потратите время. Так. Значит, значит, значит, значит. Ой, уже так понакидали. Ребят, подождите. Подождите. Сейчас, а то у меня чат убежал. Так, вот, с Лидией. Опа, мы поговорили. Так, с Андрея обсудили. Так, обсудили канал. Обсудили Андрея. Обсудили Лидию. Значит, что у нас дальше? Так, Вячеслав скинул свою ссылочку. Отлично. Смотрим отчет Вячеслава. Уф, ну, сейчас будем пытаться разобраться. Так, Вячеслав Платонов. Новый год наверное канал называется новый год подбор слов Так, что то много пустых строчек наверное здесь что то было удалено но возможно вот эти три ключевика которые выделены с серым они являются ключевиками канала хотя они практически повторяют один в один один в один Мало они чем отличаются. Значит, это, конечно, очень высокая частотная ниша. Здесь циферки для средней частоты и низкой. Это уже не 2 и не 3 тысячи. Вот, например, видите, 18 тысяч низкочастотник, по мнению Дворса. Вот в Яндексе вообще набирают десятки тысяч, что, в принципе, нормально. да? Вот на Ютубе. Ну, вот давайте смотреть. Первый. Поздравление с Новым Годом. Вот, очень много его ищут на Google AdWords. Но низкая частотность. Согласен. В принципе, можно было бы оставить. Но 72 тысячи его ищут на Яндексе. Но конкуренция 119 тысяч роликов на YouTube. Пробиться будет крайне тяжело. И в Google опять же нет видео. То есть вот по этому, по этому ключу я бы, мягко говоря, новый канал бы не продвигал. Поздравление с Новым Годом. Поздравление с Новым Годом. Здесь уже циферки поскромнее, поскромнее но все равно на Ютубе 132 тысячи роликов. И опять же на Гугле тоже нет. То есть я бы тоже очень глубоко подумал, стоит ли продвигаться. Вот, почем же тогда мы будем продвигаться? Ну, вот тут вот как раз пример таблицы, где мне очень сложно понять, что выбрано было в качестве ключевых слов, ключевых слов, и где варианты, где варианты названий для роликов. Вот, ну, честно говорю, я вот пытаюсь вот включить всю свою фантазию и не совсем понимаю. Мне сложно. Ну, Вячеслав, может быть, проконсультируйте, что вы тут хотели этим добиться? Потому что, ну, я, честно говоря, я, я в замешательстве. Какие ключевики и где варианты э, названий для роликов по этим ключевикам? Вячеслав, можете что-то сказать? Или после обратки поговорим в скайпе вы мне объясните что вы сделали потому что я из этой таблицы не понял извините так в чат напишите в скайпе поговорим либо сейчас голосом мне объясните так ну лнзу oh, что-то не понял ну, наверное, в скайпе. Ладно, хорошо, Вячеслав. Поговорим в скайпе. Я тогда сразу же после вебинара вернусь в скайп, и вы мне расскажете. Так, э, дальше. Елена. Так, смотрим, что нам сделала Елена. Угу. Все, сейчас я включаю. И смотрим. Вот у Елены здесь так, как просили. Так, стоп. А, у вас на записи, которые я выложу, все вот эти экраны будут большие, потому что я пишу с, с компьютера, с которого работаю. Так, значит, вот смотрите. Подбор ключевиков для канала. Красота и здоровье. То есть, понятно, что нам нужно искать в плане ключевиков. Что-то связано с названием с названием красоты и здоровья вот то что выделено цветом это скорее всего, те ключевики которые э, елена хотела взять себе давайте вот их посмотрим а, в скобочках после названия написано откуда этот ключевик пришел то есть секреты здоровья ян это скорее всего с яндекса значит на и 600 маловато на яндексе 6000 Значит, YouTube 18 тысяч роликов. Вот. Ролика на Google нет. Ну, что сказать. Я бы, например, вот по этому ключу начал бы что-то делать. Потому что, в принципе, относительно небольшая конкуренция. Вопрос очень хороший. Вопрос коммерческий. да? Секреты здоровья. То есть все хотят узнать какие-то секреты. да? И вот этот ключ нормальный. То есть я бы его однозначно бы оставил. Так, теперь жить здорово. Елена, вы мне говорили, что это все тут малышего прибило. Вот и ролик даже есть на гугле. Ну, понятно. Здесь, видите, 12 тысяч. Вообще на Яндексе 158 тысяч. Ну, я бы вам сейчас сразу вот по этому ключевику жить здорово пока не не предлагал бы продвигаться, может быть, чуть попозже, когда канал обрастет подписчиками, просмотрами, пройдет какое-то время и так далее, когда вы сможете там с малышевой бодаться Теперь здоровье – это, кстати, очень хороший ключевик. Вот там, где идет какой-то вот какая-то вот тайна или интрижка, что это такое здоровье? И вот хороший ключевик, и посмотрим на циферки. Так Что-то цифры меня убивают. Значит, 1600 на AdWords и 2 миллиона на Яндексе. Но я думаю, что просто из-за того, что эта цифра пришла по слову здоровья. Значит, на Ютубе 684 тысячи роликов. Ну, Елена, вот по этому запросу, конечно, он... Ну просто из-за того, что здесь много всего было подтянуто из-за слова здоровье. Вот и все. Если вы целиком будете вот по этому ключу двигаться, есть вариант. Потому что ключ очень хороший. Здоровье это. Теперь ключевик ⁇ красота и здоровье ⁇ 5000 в Дворсе, тысячи в Яндексе. И 35 тысяч роликов. Вот, ну да, вы не зря его выделили красным. В принципе, смотрите, на Яндексе колоссальное количество запросов люди вводят, да, это вообще уже средний частотник с большой буквы С. Ну просто ниша такая, здоровье, красота, здесь большие цифры. Поэтому там 10-15 тысяч, это нормально. Там 50, конечно, это уже прилично. Но обратите внимание, на Ютубе мало роликов которых есть полностью сочетание красота и здоровье, Поэтому я бы, например, попробовал, хотя здесь, конечно, тоже будет приличная конкуренция, и будет с кем толкаться. Теперь, рецепты здорового питания. 1300. Странно. вот Готовить народ у нас любит и любит смотреть. 3000 на AdWords и 10000 роликов. И на Google ролика нет. Рецепты здорового питания прям, прям класс. Вот прям хорош, хороший запрос, прям вообще как вот пописанному. Все, что прям просили, все в этом запросе учтено. Очищение организма. Но это вообще-то конкурентный запрос, мы, кажется, с ним о нем с вами говорили. Хотя вот обратите внимание, опять же, на Яндексе колоссальное количество запросов, 50 тысяч, да, на Ютубе, в принципе, не так много роликов. Хотя тоже вот здесь будет, будет с кем пихаться. Это все равно, что как красота и здоровье. Почему? Потому что все-таки вот эту вот нишу здоровья, э, ну она уже плотно занято и здесь нужно подходить именно качественно я думаю что если вы будете использовать те знания которые мы вам с филиппом даем на этом тренинге то у вас будет все хорошо потому что потому что так мягко говоря делают не все с таким подходом к продвижению так как сохранить молодость 1600 2000 10000 все вот это тоже классный запрос Рекомендую по нему тоже продвигаться, потому что, опять же, он начинается с вопроса. Смотрим по названиям. Так, Елена, вам все-таки удалось, удалось набить по названиям достаточно много вариантов. Вот единственное, что красота и здоровье... А, пять правил. Но, понимаете, Елена, вот... Ролик красота и здоровье, 5 правил сохранить здоровье. Здесь нужно будет какой-то вот прям реально ролик искать, который раскрывал вот это содержание этого ролика. Поэтому здесь вам нужно будет очень внимательно относиться. То есть таких как бы общих названий нет. Красота и здоровье отличные рецепты. Сохранение красоты и здоровья для ваших рук. Ну, отлично. Так, очищение организма. Очищение организма. Узнайте рисовую диету для очищения организма. Вот, ну, Елена, вы тут поступили просто замечательно, вот обратите внимание. Э, Но ну, столбцы просто узкие, я, наверное, не имею возможности редактировать таблицу Елена, только просматривать. Но вот здесь вот вверху, когда я выбираю ячейку, я вижу полностью, что в этой ячейке хранится. Вот, очищение организма, узнайте. Какие травы влияют на очищение организма? Смотрите, вот здесь вот Елена вообще поступила ну, очень хорошо. То есть ключевик, по которому она продвигается, в данном случае очищение организма, он два раза встречается в заголовке этого ролика. И она, насколько я понял, да, она молодец, обратите внимание, все ее названия содержат минимум два раза встречающийся этот ключевик. Но это круто. Это реально круто. Да, конечно, заголовки получаются достаточно длинные, но для роботов это просто ну, как мед для мух. Особенно, если вам удастся вот этот ключевик очищения организма просклонять, то есть в разных падежах. То есть, Елена, вы реально молодец. То есть, работа проделана хорошая. То есть, это однозначно уже подбиралось руками, понимаете, то есть... Человек сидел и просто не только с использованием сервисов делал, но и включал голову, дописывал это все ручками. Так что, Елена, вы молодец. Так, Мария. Елена, у вас есть какие-то вопросы? Вопросы по... Ну, в принципе, я вам... Ни на что тут, а. у Елены вопросов нет. Так, вот опять потерял. Ага, вот, Марию сейчас смотрим. Сейчас смотрим отчет Марии. Так, Мария, вы не разрешили давать доступ к своей таблице. Пожалуйста, проделайте то, что я рассказывал. То есть войдите по своей ссылке и вверху нажмите на кнопочку синюю «Дать доступ». Так, смотрим пока Владимира. Вот, ну вот у Владимира тут прям как, как и просили. Сейчас мы включим его экран и посмотрим. Так, вот. Ну, прям вот, вот мне нравится, когда все очень наглядно. Вот посмотрите, ну, с моей точки зрения, ну, лучше не придумаешь. Во-первых, название канала. Ясно, какого канала. Философия красоты и здоровья. Значит, вот ключевики в один столбец. Вот аналитика по каждому ключевику. И зелененьким выделены те ключи, которые э, выбраны для продвижения канала. Вот, ну, все ясно, все понятно. Давайте смотреть, что же было выбрано. Значит, как быть молодым и здоровым? Запрос взял с Яндекса. Значит, э, ну, он достаточно длинный, поэтому, конечно, вот в дворсе видите, всего лишь 140 140 э, людей за месяц это набирают. Значит, в Яндексе больше, но, опять же, почему? Потому что Яндекс собрал с двух этих слов чаще всего. То есть он вам написал, где эти слова встречались еще в других словосочетаниях. Поэтому длинноват запрос, поэтому для Эдворса, конечно, это очень маленькое. Это все-таки низкочастотник у нас получается. Молодость и красота. вот, В принципе, уже 600... 600 неплохо, на Яндексе 7000, на Ютубе 19000 роликов, ролика на Гугле нет. но вот молодость и красота, в принципе, можно, не да не в принципе, а можно смело оставлять как ключевик канала. Красота, здоровье и молодость. Вот, видите, 6000. 6000 на Edwards, они 140 как в первом ключевике. Значит, 1200 на Яндексе, что-то как-то интересно, он тут отреагировал на это. На Ютубе практически нет роликов для такого запроса. Отлично. К сожалению, опять же, нет ролика и на Гугле. Плохо. Но вот это тоже очень хороший ключевик. Красота, здоровье и молодость. Выдернуто с Ютуба. Ну, интересно. Секреты здоровья. 600, 6000, тысяч, тысяч ролика нет. Ну, очень хороший запрос, но удивлен, почему в Эдворце так мало. Но тоже можно оставить и его потестить. Сохранение и укрепление здоровья. Ну, маловато, конечно, маловато. Почему? Потому что слишком длинное название, вот ну мало так, наверное, набирают. На ютубе вообще меньше 4000 тысяч роликов. Ну, я бы подумал, почему, потому что все-таки ниша здоровья, она достаточно большая и широкая. И тут можно много набрать запросов, а вы все-таки набрали такие в большинстве своих, где небольшие цифры. То есть можно было бы еще что-то поанализировать. Теперь возраст и здоровье. Хороший запрос, интересный, с моей точки зрения, достаточно коммерческий, но всего лишь 130. То есть, возможно, надо поискать что-то еще в этом направлении на AdWords. То есть, ну, не верю, что не найти ключевика, где бы вот эта циферка была ну, не 130, а хотя бы 1300. То есть, это ищет достаточно многие. Причем, ну, согласен, да, AdWords, это Google, вот на, на Яндексе почти 5000. Роликов 31 тысяча, видите, все-таки да, эта тематика интересная, поэтому, поэтому я бы очень вам порекомендовал покопать в направлении вот этого ключа. Вот, что вы тут еще набрали, давайте посмотрим. Красота и здоровье кожи. Странно, почему такая разница в цифрах для Яндекса и для Гугла. То есть Яндекс вообще ничего не говорит. То есть какие-то прям такие падения и туда, и сюда. Очень как-то непонятно. Прям первый раз такие вижу вещи. Уж чересчур отличаются цифры практически по любому запросу. Вот, в принципе, конечно, узкий запрос, пилинг лица. Но если найдете ролики, я бы прям рекомендовал. А роликов по этой теме можно найти достаточно много. Хороший запрос, рекомендую обратить на него внимание. Точно так же, как и запрос подтяжка лица. Вот. Лифтинг лица тоже неплохой запрос, тоже бы вот прям, прям подумал. Хотя, например, вот видите, YouTube отвечает 100 тысяч роликов. Если, конечно, вы тут с цифрами не, не, не ошиблись, потому что пилинг-лифтинг в принципе, близкие вещи, но как-то на порядок отличаются по количеству. Ну и на гугле, значит, значит все-таки разные вещи. И вот обратите внимание, для лифтинга тоже есть, тоже есть ролик. Вот все-таки, раз у вас тут с кожей молодость ну очень бы рекомендовал выдернуть что-то из вот этих вот ключевиков с лифтингом или с пилингом подтяжку лица потому что э, но ну, другие ключевики вот как быть молодым и здоровым он конечно хороший и ролик по нему есть то есть не стоит его бросать но другие все-таки требуют требуют внимания так ну по реализации роликов все все вроде бы нормально вот опять же вот посмотрите вот здесь вот как раз то о чем я говорил вот сам ключевик как быть молодым и здоровым видите и посмотрите какие вам предлагают варианты молод и здоров ну согласитесь это очень далеко от ключевика по которому вы продвигаетесь то здесь уже не просто переставлены слова, а многие вообще выдернуты. И это уже получается как бы совершенно другой ключевой запрос. Вот на примере юрист и адвокат, там было все совершенно по-другому. Либо, например, как быть молодым и здоровым, и тут название про здоровое питание. Ну, вообще никак не связано с вашим ключевиком. Он в названии здесь ну, нигде не повторяется. Вот, поэтому... Поэтому получается, что каждый из вот этих вот ключевиков, которые вы низкочастотников вы придумали для названия роликов, это будет еще один ключевик тем, которые вы подбирали. Поэтому вот в этом отношении, в отношении названий подумайте получше. Попробуйте придумать какие-то свои названия, где бы обыгрался ваш ключевик, который вы проанализировали. А то у вас каждый ролик это как новый ключевик в дополнении к тем, что вы нашли. Так. А кого мы сейчас проверяли? Сейчас я проверю. Это, наверное, у нас был Владимир. Так, да, Владимира мы сейчас проверяли. Владимир, Марию мы проверили, Ирену проверили. Так, друзья, у кого есть вопросы? Галуст. Игорь, у меня два вопроса. Как поступить, если первое видео есть, но оно на второй странице Гугла? Это тоже неплохо. В принципе, первая, вторая страничка это хорошо. Второе. «Видео старше года». Ну, это просто говорит о том, если видео старше года лежит на Ютубе, значит оно там давно лежит, его будет оттуда тяжело выдернуть. Но может быть кто-то просто и не пытался его оттуда выдергивать, смещать. Но если видео есть, то большая вероятность того, что ваше видео рядом, рядом с ним ляжет, и они там будут вместе лежать. То есть по этому запросу, например, Google будет выдавать и ваш ролик, и ролик вашего конкурента. Можете проанализировать, на каких сайтах этот ролик разместил обратные ссылки, как это сделать, я это вам покажу. То есть И попробуйте сделать то же самое, разместить на большем количестве ресурсов свою обратную ссылку, сделать вокруг него больше активности, и Google подхватит ваш ролик и положит его рядом вот с этим вот лидерским роликом, а может быть просто-напросто заместит, если он поймет, что ваше видео наиболее релевантно по этому запросу. Вот для чего мы делаем подбор этих ключевиков, для чего мы делаем все это описание. Для того, чтобы роботы поняли, что вот то, что ищут люди, ваш ролик соответствует полностью. Где эти должны быть соответствия? Они должны быть в заголовке, они должны быть в описании, они должны быть в тегах. еще желательно, если вы этот ключевик проговорили голосом, это просто для роботов, но ну, ну, мега вещь. Вот только поэтому я и просил вас, когда вы будете делать описание, использовать ваши ключевики, а ключевик, по которому сейчас двигается ваше видео, вот, повторить там три раза. В начале описания сделать специальный заголовок, в котором обыграть этот, это, этот заголовочек. Вот, и еще скинуть на него ссылку. Сразу обратная ссылка. То есть три раза заголовок вашего видео, этот ключевик, повторяется в описании. Это очень хорошо. И плюс он еще у вас идет первым в тегах, что тоже замечательно. Так, Мария пишет, что Марию не проверили. А, да, мы вас не проверили, потому что вы нам не дали доступ. Значит, наверное, сейчас вы это сделали. Да, все, доступ есть, отлично. Проверяем Марию. Так, ну, у нас канал с очень красивым роликом, он мне понравился, про дубаевский э, отель. Смотрим, что нам тут нашла Мария. А, лучшие отели 5 звезд, 360. Ну, для и дворца маловато, конечно. А, 10 тысяч на Яндексе, 63 тысячи на Ютубе. Ну вот, большая конкуренция и нет видео. То есть, вот этот вот запрос, конечно, под большим запросом, вопросом. Пляжный отдых. 5000 тысяч на AdWords, класс. 29 тысяч на Яндексе. Опять же, у вас тема отдыха. Тут такие цифры актуальны. Значит, на Ютубе 42 тысячи. 42 тысячи. Вот поэтому, включу, можно прям попытаться вот пробиться и поиграть. Теперь, система бронирования отелей. Длинный ключевик, но, но, наверное, он конкурентный и коммерческий, потому что, ну, надо проверять. Значит, тысяча на Эдворде, 7000 на Яндексе, на Ютубе всего лишь 2000 роликов. Да, вот, вот это то. Не зря вы тут выделили этим красным, то есть это говорит о том, что на ютубе можно по такому запросу нормально пробиться. И этот запрос, да, очень коммерческий, вот посмотрите, 2 миллиона, на 2 миллионах страниц в интернете находится это словосочетание. То есть вот это да, класс, система бронирования отелей. Вот в принципе я бы тогда... Начал в первую очередь двигаться вот по этому ключу, обыграть его и заливать побольше роликов. Потому что прям можно реально занять нишку. Теперь, что у нас дальше? Отели для отдыха с детьми. Ну, тоже неплохо по цифрам. Тоже неплохо. Значит, новые отели. Ну, интересно, да. К сожалению, у вас ни одного запроса, которое было бы с видео. То есть вам придется протаптывать. Вот единственный запрос. Лучшие отели Египта. Почему вы его так немножко отставили в сторону, я не совсем понял. А, нет. Это и не тот. Нет, самые лучшие отели. Да, вот он. Здесь есть видео. В принципе, по Эдворцу нормально. На Яндексе нормально. На Ютубе тоже вообще 15 тысяч. Вот не понимаю, почему был прокинут самые лучшие отели. И еще есть ролик на гугле. Вот очень бы задумался вот над этим бы ключевиком. Так, теперь смотрим, что у нас по названиям роликов. Так, вот, к сожалению, сам ключевик-то я не вижу, как вы его тут брали. Ну, наверное, лучшие отели 5 звезд, но я не вижу, чтобы здесь, чтобы было использовано слово лучшие отели 5 звезд. Я просто вижу лучшие отели, вот, которые я вам предлагал. Лучшие отели. А, или вы взяли просто лучшие отели? Ну вот не совсем понял, вот по какому ключевику из среднечастотников заполнен вот этот вот вот этот вот столбец первый. Это вот пляжный отдых, я насколько понял. Вот есть ключевик, у вас пляжный отдых. Он у вас есть, он хороший. И вот вы тут его хорошо обыграли. Пляжный отдых Марти, романтический отдых. Вот тоже обратите внимание. Ключевик, пляжный отдых название для ролика ⁇ романтический отдых. То есть это уже новый ключевик, вообще никак не связанный с вашим каналом. Поэтому, вот когда я вам говорил, что старайтесь все-таки еще руками что-то доделывать, то есть вот пляжный отдых должен... В идеале у вас присутствует название. Потому что вот романтический отдых это несколько близкая тема, но это отдельный ключевик. Тогда вам придется его в описании ручками обыграть несколько раз однозначно. Так, система бронирования, наверное, вот здесь есть. Но вот здесь опять же, смотрите, система бронирования отелей рейтинг отелей египтов но ну, это опять же отдельные ключевики то есть это ну, очень далеко так это наверное отдых с детьми ну да отдых с детьми зимой и так далее а как у нас ключевик в оригинале выглядит отели для отдыха с детьми но ну, вот опять же из-за того что длинный этот ключевик вам поисковые системы выдают варианты, ну уж очень далекие, но близкие по смыслу. Отдых с детьми, с бассейном, кипр, отдых с детьми, отели. Попробуйте. Все-таки попробуйте поступить как Елена, это чуть больше времени у вас займет. Это несколько названий придумать сами. То есть взять ваш ключевик, который вы выбрали, и попробуйте его обыграть руками чтобы он у вас попадался в названии целиком. Иначе просто уж чересчур мы отходим от направления нашего движения. Так. Мария, есть у вас вопросы? Так. Угу. Галусту ответили. Елена сказала, что нет. Владимир, Сказал меня, не понял меня. Вас мы посмотрели. Так, Марию, мы вас проверили, открыли доступ. Так, Лидия пишет. А я вторые страницы Google не проверяла. Как-то выпустила. За спасибо за подсказку. Значит, да, если проверяете Google, смотрите первую, вторую страничку. Но самое главное, смотрите без авторизации. Иначе он вам будет делать какие-то подсказки. И лучше всего, конечно, вот. Если там ролик есть, копируйте ссылку на этот ролик. Так, чисто для истории. Потом из этого ролика можете какие-нибудь выдергивать теги, как я вам показывал. И потом, когда я вам покажу, как анализировать, где разместили ссылку на этот ролик, чтобы вы могли на этих же ресурсах также размещать свои ссылки и выдвигать этого, этот ролик с первой страницы. Галус пишет. То есть наличие видимо в принципе хорошо. Значит, Галус наличие видео на первой или второй страничке Гугла, это не просто хорошо, это замечательно, потому что уже сформирован запрос. То есть люди по данному запросу ищут не только текст, а ищут и видео. И поэтому Google начинает эти ролики, соответствующие данному запросу, выдавать на первых страничках. Это отлично. Так, так, Мария еще раз скинула ссылку, но мы вас только что посмотрели. Павел пишет. У меня заблокировали аккаунт Google AdWords. У меня тоже. И, и, и не привязывают Facebook. Что посоветуете? Значит, вот с привязкой Facebook и Twitter э, не совсем понятная ситуация, потому что вот я у девушки у своей пытался ей привязать ее Facebook и Twitter. Вот, э, Павел, как у вас? То есть крутило, крутило, крутило и ничего. То есть я пришел к выводу, что скорее всего это с настройками аккаунта. То есть э, у вас, скорее всего, э, в настройках фейсбука стоит какой-то закрытый профиль и не дает управлять э, извне это первый первый вариант то есть если все нормально то подключение профиля происходит мгновенно то что вас забанили аккаунт в google adwords это потому что вы создавали скорее всего какую то рекламную кампанию на своих каналах вот скорее всего, какие там оверлеи включали потому что на ю очень много роликов как включить бесплатно рекламу на своем канале там оверлей и так далее вот вы рекламную кампанию создали, вам AdWords начал предлагать заплатить деньги, а вы их игнорировали, эти предупреждения, и вам просто взяли и забанили. Значит, что я хочу сказать, если у вас несколько аккаунтов, вы можете с любого аккаунта проводить работу по анализу слов, и любой аккаунт AdWords привязать к к любому каналу это тоже нормально даже вот если будете давать платную рекламу можете спокойненько привязать совершенно другой аккаунт к своему каналу и все будет нормально Так, мария пишет что все ясно лидия это как без авторизации подскажите пожалуйста значит смотрите мария когда вы входите на Google, там есть такая кнопочка, где вы находитесь. Во-первых, нажимаете э, все везде, то есть не привязывайтесь к конкретному городу. Да? А если у вас есть возможность, если вы пользуетесь Google, входите в режиме инкогнито, то есть вообще класс, особенно для YouTube. То есть если вы сказали, что искать по вашему региону, вот это будет уже плохо. Плюс, э, когда вы пользуетесь Google или Яндекс Хромом, э, ну, либо браузером Яндекс, это все на, на основе Хрома сделано, там, обратите внимание, в настройках стоит, каким аккаунтом вы вошли. И вот под этот аккаунт, под его предпочтение, под место вашей жительства начинают вам что-то писать. Но э, есть... Google Chrome такая функция «Войти инкогнито». Нужно войти в меню Google Chrome и выбрать действие. Прямо оно там так и написано «Инкогнито». И заходите и смотрите, как будто бы вы не, не вы. Татьяна пишет «Я не входила как инкогнито и поэтому буду переделывать». Значит, Татьяна, ну Будут, конечно, изменения, это однозначно. Кстати, даже вот с разных аккаунтов вы заходите на разные каналы, и вы будете видеть разные комментарии и так далее. То есть просто авторизацию уберите и все. То есть я вам все-таки рекомендую э, пользоваться каким-нибудь браузером, типа Mozilla Firefox. Просто в Google ставьте искать везде, чтобы он не привязывался к вашему месту жительства. Денис пишет: возможно, Facebook и Twitter привязаны уже к другому каналу. Да, и нет, в принципе, я один аккаунт привязывал к нескольким каналам, и вроде все нормально было. То есть это как бы не принципиально. Здесь получается, что они не могут дать доступ. То есть, вот все эти сервисы, обратите внимание, продвижение, они все берут управление вашим аккаунтом и начинают с ним что-то делать. Вот здесь такая же ситуация. Вы должны дать в управление аккаунтом ютубу почему он не может его перехватить тут трудно сказать писать техподдержку конечно бесполезно но такая ситуация была у меня несколько раз так татьяна пишет так так так павел пишет да да крутит и никак в фейсбуке не нашел ничего. Хорошо, Павел, я попробую как-то вот прозондировать этот вопрос, потому что, говорю, вот он, вот у девушки моей с ее каналом такая же ситуация, прям один в один. То есть, ну, ну никак. Попробуйте с разных браузеров это сделать. Может быть, поможет, реально поможет. Потому что, ну, все делается мгновенно, это занимает несколько секунд. Так, Татьяна, Скинула еще ссылку. А мы вас не проверяли, разве? А, стиль Боха. Да, конечно, не проверяли. Вот я, кстати, очень хотел сказать о вашем канале направлении. Так, все, проверяем. Проверяем Татьяну. Значит, смотрите, что у нас у Татьяны получается. У Татьяны низкая конкурентная ниша. Почему? Потому что она достаточно мало сейчас известна в России. И, в принципе, сейчас цифры больших не будет. Но, но, если сейчас Татьяна эту нишу займет, то когда этот стиль Боха придет в Россию, а он однозначно придет, то можно будет собирать весь трафик целиком. Значит, у Татьяны тут нюансы с интернетом, поэтому вот нормально вот заполнить табличку она в онлайне не может. И, насколько я помню, Татьяна это все делает в Excel у себя на компьютере. Давайте смотреть, что, что у вас здесь. Значит, купить... Ну, вот смотрите, Татьяна, в принципе, вы поступаете правильно. Вы начинаете подтягивать э, к себе не только по своему э, конкретному запросу стиль Боха, да, а начинаете еще подтягивать по м, близким тематикам. То есть, из того, что связано с одеждой. Так, купить брендовая обувь. 2000 тысяча. Роликов на ютубе 14. <laughs> Но это вообще прям интересно. <laughs> так, теперь. Интернет-магазин обуви распродажа. Ну, показатели по цифрам в Эдворсе вы не написали. То есть, хотя бы для основных ключевиков надо было что-то написать. Было бы понятно. 8000... В Яндексе нормально. На Ютубе 7000 роликов тоже небольшая конкуренция. Ролика на Гугле нет. Обувь оптом интернет-магазин. Но опять же нет цифры. Трудно понять, что есть. Немного на Яндексе. Роликов на Ютубе тоже мало. Так. Ну а по стилю Боха вы вообще тут ничего не подбирали? То есть у вас получается, что... Вот у вас только один, один ключевик стиль Боха Шик. Вот. И почему вы его не используете в качестве ключевика я не совсем понял. Хотя он должен быть у вас по смыслу даже вашего канала однозначно быть ключевиком. Потому что все эти ключевики вы впишете в описание канала. И роботы вообще не поймут, почему, например, канал называется стиль Боха, а ни одного ключевика со стилем Боха нет. То есть у вас купить брендовая обувь. Интернет-магазин Обуви, обувь Оптом. Вот, а где же сам стиль об, Боха? Так, поэтому обязательно сам ключевик стиль Боха, стиль Боха шик, добавьте в ключевики. Ну а здесь он у вас присутствует. Видимо, там вы его не купили. Так, Бога купить вообще не увидел нигде в ваших ключевиках на анализ этого слова. Вот Бога купить, где здесь вы анализировали? Тут нет этого слова. А он у вас почему-то стоит как ключевиком, и вы начинаете под него что-то делать. Я понял, что вы хотели сделать. Вы хотели вот по названиям основных элементов одежды там платья, сарафана, туники, дописать сюда БОХА. Но опять же, если вы так будете делать, вам нужно будет брать это название и проверять, кто-то ищет ли э, туники БОХА. Есть ли такие поисковые запросы? Если их нет, то называть так ролик нет никакого смысла. Так, купить брендовую обувь, купить брендовые вещи, купить брендовые платья. Но ничего я не понял, потому что у вас ключевик называется купить брендовую, что, обувь. А где он у вас здесь, опять же, не понял. Но вот та ситуация, которая сегодня была в обед. То есть анализируются здесь одни ключевики, а потом подбираются названия уже под совершенно другие. Вот купить оптом. Я не вижу у вас это анализ этого ключевика. У вас что-то было обувь оптом интернет-магазин а купить оптом ну вы нигде это не анализировали почему он у вас здесь вот выскочил ну, я не понял то есть логики я не прослеживаю в этом еще раз говорю вот в этом вот, вот в этой таблице вы анализируете все ключи а потом уже взяв уже проанализированный ключ например купить брендовую обувь вы этот ключевик, купить брендовую обувь, вот сюда брендовую обувь пишите и начинаете придумывать название под этот ключевой запрос. Либо сами, потом анализируя, либо Китаем купить брендовую обувь в Яндекс, либо в AdWords, и пусть он вам выдает свои, свои варианты. Опять же, вот интернет-магазин. Но ну, где вы анализировали этот ключевик? У вас есть интернет-магазин обуви распродажи, обувь оптом интернет-магазин, а просто интернет-магазин. Ну, У вас такого анализа нет. Это очень большой, широкий вопрос. То есть у вас получается, что таблица работает для одной цели, а вот это с названиями работает совершенно для другой цели. То есть, Но ну, это не есть правильно. Да, Татьяна, вам нужно ухватить смысл. То есть, в таблице для анализа мы анализируем ваши ключевики. Вот Когда вы их проанализировали и выделили, вы берете этот ключевик, который вы проанализировали, вы время убили, вы его в четырех сервисах про пробивали. Потом берете этот ключевик, и на основе этого ключевика начинаете придумывать названия для ваших роликов. Лучше, конечно, в идеале делать, как это делала Елена. То есть она сама придумывала название, включала этот ключевик два раза, обратите внимание, вот, и соединяла его какими-то интересными связками. Потом, конечно, бы эти названия неплохо было бы и проверить, но раз этот ключевик сам по себе он у вас уже проверен, понимаете, то значит однозначно, однозначно по этому запросу кто-то будет искать. То есть у вас будет длинное название вашего ролика, но когда люди будут вводить ваш средний частотник, а он у вас в названии повторяется два, два, два раза, ваши ролики будут появляться в поисковом рейтинге в первую очередь. Потому что у вас не просто одно включение этого слова, а целых два включения в название. Потом это же название у вас стоит первым в описании, потом вы еще его обыграли в отдельном абзаце, и потом еще скопировали название своего ролика и указали ссылку. То есть, три раза встречается. Еще в тегах оно у вас стоит первым. То есть, по мнению робота, это будет самый релевантный ролик по данному запросу. Так. Значит, Татьяна, я не понимаю, что такое темы, Вы просто сами запутаетесь. Я вам дал такой, ну, простой вариант. Вот реально простой. Вот Галуст, этот простой вариант, он его даже немного оптимизировал. То есть, Но, ну, видимо, Галусту проще работать с цифрами. Он, Вот посмотрите запись первого, первой встречи в час. Галуст придумал коэффициенты. Он брал коэффициенты соотношения, сколько роликов, например, Сколько запросов задается на Яндексе, и какое количество по этому запросу выдает YouTube. И вот делал такое процентное соотношение. Да? Вот я говорил, идеальный вариант, когда много ищет на Яндексе и мало роликов. Да? Галуз сделал это в цифровом виде. Понимаете, цифру анализировать проще. Он добавил еще прям отдельные столбцы для этих цифровых коэффициентов, что вообще классно. Но если бы я вам еще и это, там что-нибудь подобное подсказал, то многие бы просто поплыли. Но самое приятное, то что Галуст ухватил смысл того, что мы делаем, то есть смысл вот этого вот анализа. То есть что нам нужно в первую очередь сделать. Так, Павел пишет. Мой канал в гугле на первой странице уже по запросу в заработке в интернете. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Заработок в интернете. Я реально сомневаюсь в этом, Павел. Так, значит, как ваш канал называется? Ай! Ай! Ладно, сейчас попробую набрать. Заработок в интернете, да? Мой канал в гугле на первой странице. А, так и называется, заработок в интернете. Отлично. Значит, давайте посмотрим и порадуемся за Павла. Это очень жирный запрос, вообще связанный с заработком. Давайте проверим его и на ютубе, и проверим на гугле. То есть, если у Павла такие результаты, то просто мы, мы, мы его Наградим чем-то, подарим ему деревянную звезду. Глупая шутка, извините. Так, значит, заработок в интернете. Заработок в интернете. То есть это вообще очень жирный запрос, очень жирный. Так, ищем, ищем, ищем, ищем. канал, который так и называется, Заработок в интернете. Так, ну на первой страничке ролики с каналов One Second, с канала Зиза, Инфобизнес новичкам, опять же Зиза, опять же Инфобизнес, Олег успешный, да. Андрей Устинов, а, мистер Силкн, Лайкет.ру. Like Артем Сладких, Маринков, некто, Глобалс Плюс. Инфобизнес новичкам. Вот Жорик, Жорик. Да, ну Жорик, понятно. Павел Орлов, Вячеслав Тян, Сергей Ра... какой-то там непонятный. Так, это вот что нам говорит э -э, YouTube. Теперь смотрим, что нам говорит Google. Так, я вообще правильно пишу заработок в интернете? Заработок в интернете, правильно? Так за заработок найти так вот так вот заработок в интернете смотрим что у нас тут Значит, заработок в интернете. Роликов на первой страничке я пока никаких не вижу. Никаких роликов не вижу. Вот. Это первая страничка. Давайте посмотрим, что у нас тут на второй страничке. На второй страничке тоже у нас роликов нет то есть павел что я хочу сказать ситуация следующая вы скорее всего смотрите с со своих браузеров где вы авторизованы и не видите всю картину целиком к сожалению то есть заработок в интернете это очень конкурентная ниша там многие сейчас бьются пишут поэтому просто просто вот так вот прорваться туда будет тяжело так, Павел, а мы разве не смотрели вашу табличку? Мы же, кажется, смотрели. А, нет, мы не смотрели вашу табличку. Вот это интересно. А как это вот так получилось? Ну, давайте сейчас мы у вас посмотрим. Так. Все, смотрим. Таблицу Павла как-то так получилось, что мы его пропустили. Так, канал называется «Заработок в интернете», но сам, сам этот ключевик не используется. То есть, вот опять же, вот смотрите, друзья, ну честно. Говоря, ну, Заработок в интернете, да. Но в принципе вот это вот название заработок в интернете еще вот здесь вот встречается, да? Ладно, хорошо, согласен. Заработок в интернете. Эдвордс 720 средний, 5000 тысяч на Ютубе. На бум, на Ютубе 28 тысяч. Ролика нет. Ну да, можно его взять. Честный заработок в интернете. Опять же, Edwards 16 тысяч запросов. Яндекс 297 очень странно. Прям, ну ладно, хорошо. 8000 на Ютубе. Тоже хороший запрос. Согласен. Честный заработок в интернете. Заработок в интернете для начинающих. Ну, удивлен, что такие цифры небольшие. Тоже согласен, можно взять, но он уже достаточно длинный, он уже ближе к среднечастотникам. И что еще? Простой заработок в интернете. Но низкие цифры. То есть здесь это не очень хорошо. То есть по вашему запросу вот реальный заработок в интернете, вот 2000 и 4000 на Яндекс и 13000 на Ютубе, это вот нормально. Просто у вас достаточно длинные ключевики, поэтому назвать их среднечастотниками тяжело. То есть я бы вам все-таки попытался сократить длину ключевого запроса, и вы сразу выйдете на другие циферки. Вот даже тот же самый заработок на дому, вот посмотрите, в принципе очень хороший. Здесь, хотя правда, достаточно конкурентно, видите, он средний. Для вас вообще не практически все средние. То есть это говорит о том, что ниша реально занята, много дается рекламы, и пробиваться тут будет тяжело. Поэтому, возможно, с чего вы решили начать вот с этих низкочастотников э, простой заработок в интернете возможно вы да поэтому по этим запросам будете выходить на первой страничке просто по запросу заработок в интернете павел если вы выйдете это будет про мы вам всем тут всем всем тренингом поклонимся в ноги это очень конкурентный запрос и тут очень много людей которые знают как оптимизировать каналы как оптимизировать ролики пробиться будет тяжело значит название я вообще у вас тут не увидел только таблицу анализа то есть на название для роликов их нет то есть это нужно сделать это вы выполнили только первую часть работы а с названиями с названиями как-то вы не стали делать так у кого есть вопросы Значит, вопросы давайте, друзья. Значит, если вопросов нет, я сейчас посмотрю, может быть, кто-то... Сейчас, Вячеслав, я отвечу на ваш вопрос по поводу музыки. Кстати, вчера увидел сообщение, я сейчас его до конца дочитаю, разберусь. Вот... Наконец-то на Ютубе можно сразу определять, запретят вам использовать этот саундтрек или не запретят. Вот, появился новый сервис для этого на Ютубе относительно недавно, потому что очень много нарушений связано с музыкой. Так, расскажу об этом сервисе, когда о нем сам дочитаю. Так, так, так, так, так, убежал, убежал, убежала. Лидия спрашивает, в каком уроке вы объясняете привязки Фейсбука к аккаунту? Да, Лидия, это было на... Сейчас вот прям не припомню. Кажется, когда это было в среду. Но ну, я покажу сейчас. Там особо-то ничего такого умного нет. Это вот когда мы с вами говорили именно о подборе слов... На втором занятии, вот в понедельник я вам рассказал, а в среду, в самом начале, я рассказал. Потому что там же мы с вами привязывали и аккаунт AdWords, и я сказал, что еще что можно сразу привязать. Значит, вам нужно щелкнуть на свою иконочку, нажать на шестереночку настройки YouTube, да. И вот здесь смотрите, раздел «Связанные аккаунты», видите, «Связанные аккаунты». И если у вас не привязаны Facebook и Twitter, здесь будут синенькие кнопочки, нажмете ⁇ Изменить ⁇ и все. И пойдет процесс привязывания. Значит, для чего это делается? Делается это для одной цели. Вот когда вы выкладываете ролик на YouTube, вот в менеджере видео выложили какой-то ролик, когда вы будете... Ой, извините. Значит, когда вы будете его, этот ролик, размещать, опубликовывать, да, у вас тут будут такие две галочки стоять. Вы их, пожалуйста, а это вот закрытый ролик, не лучший вариант. Сейчас какой-нибудь открытый покажу в открытом доступе. Вот, да, вот этот, например. То есть ваш ролик будет автоматически поститься в социальные сети автоматом в Google и Plus, Facebook и Twitter, если вы связали аккаунт. Это просто для удобства. Нет, уже в выложенном ролике это незаметно. А вот в новом ролике вот, «Добавить видео» там бы это было очень хорошо заметно. Это просто для удобства, чтобы сразу получить ссылочку, пост на ваш ролик. Так... Вячеслав, я говорю, попробую разобраться, почему у вас не привязывается вот на девушке на своей поэкспериментирую, ее аккаунт привяжем и скажу, как это сделано, расскажу. Потому что никаких технических трудностей здесь быть не должно. Это какой-то просто глюк. Причем YouTube периодически приглючивает реально. Вот мы будем с вами говорить о привязке сайта к каналу. Там вообще реальные глюки и прям это, это прям вот глюки. Все делаешь правильно, пишет неверная ссылка. Вошел, вышел, блин, все, норм, все, все сразу верное становится. Просто чисто технический глюк. Может быть, кэш надо почистить, либо с другого браузера попробовать зайти. Вот, а, ну вот Андрея здесь нет, он был в обед. Вот он очень меня просил рассказать, как сделать активную аннотацию. У него они вообще были неактивными. Он зашел с другого браузера, и все сразу у него стало нормально. Так, Сергей пишет, у нас в комнате какие-то новые люди. Так, не знаю, кто это за люди. Это Фили... Сергей Васильевич, это не новые люди, это наши люди. Вот я не знаю, кто такая Нина, Наталья К, Лара и так далее. И целых 22 человека. Ну, я думаю, Филипп сейчас разберется. Потому что, во-первых, 22 человека, это и есть вся наша группа, которая учится. да. Вот, Видимо, кто-то прошел по ссылке. Да, сейчас фил закончу. Я просто проанализирую одно описание, потому что нужно сказать, кто-то же сделал. Так, новые люди, ладно. Ладно. Владимир пишет, меняем название ролика, описание, теги можно в старых... Значит, Владимир, я еще раз говорю. Друзья, пожалуйста, не тратьте время на те ролики, которые вы уже выложили. Все, пусть они лежат. Вы потом, там, через месяц, через другой, просто посмотрите, как у вас эти ролики работают. И посмотрите, как работают правильные ролики. Это вам для истории реально пригодится. Не тратьте на них время. Вот Делайте описание грамотно сейчас мы посмотрим что-нибудь описание и все новые ролики вот выкладывайте правильно и потом будем анализировать так Павел пишет я авторизировал на канал дочери вот скрин с Google на первой страничке хорошо давайте посмотрим Так, ну вот ситуация о том, о которой я говорил. Посмотрите, вот Павел скинул нам скрин, обратите внимание. Э, ну, кстати, эта ссылка не на канал, это ссылка на пост в Google+. Он ее подхватил вам. Опять же, почему? Потому что вы, э, либо дочь у вас в друзьях, ну, естественно, да. То есть здесь не чистый эксперимент. Вот просто, ну... С другого компьютера, где вы не используете аккаунты свои, своей, своей дочери, зайдите и наберите. То есть, ну, это просто вам, Google, как бы, ну, не скажу, что льстит. Так, что-то Филипп звонит. А, пропал звук. Сейчас. Сейчас. А сейчас как? Просто я пишу одновременно, и, возможно, из-за этого такие вещи. Звук пропал. Да, сейчас нормально слышно. Да, десяточки. Значит, Павел, еще раз говорю, эта ситуация довольно часто бывает. Google просто понимает, кто вы, откуда вы, и выдает вам вот такие вот запросы. Значит, чтобы все сделать по-чистому, по-белому, это в режиме инкогнито... Почистите кэш и посмотрите, что будет на самом деле. Но я вам просто со своего компьютера показал. Видите, я же не хотел там ничего там обманывать. Я очень рад за вас, что у вас такие успехи. Просто ну, не надо заниматься пока самообманом. Вопрос очень. Запрос очень конкурентный. Так, Татьяна пишет, у меня в Фейсбуке не публикуются, даже окошко нет. Почему? Потому что нужно привязать аккаунт Фейсбука. Где это делает, я показал. Настройки аккаунта, связанные аккаунты, связывайте, тогда у вас появятся еще две плашечки, Фейсбук и Твиттер. Так, э -э вот... Леди пишет, у меня все связалось. Ну вот, говорю, вообще-то это все делается мгновенно, без всяких проблем. Но вот у девушки моей не связывается. Разберусь, расскажу. Так, Валентина, не знаю, кто это. Мы пришли по ссылке, встречаемся в 21 МСК Танита -то Тали. Ой, не знаю, кто это такие. Валентина, мы тут вообще-то на тренинге вот, разбираем домашки и так далее. Так, Сергей Васильевич, рад, что вы здесь. Не понимаю, где ваше домашнее задание, Сергей Васильевич? Где оно? Где ваша таблица? Я хочу на нее посмотреть. Так, Татьяна привязала аккаунт. Отлично. Так, Филипп продублировал, что в следующий раз мы встречаемся в понедельник. В 19 часов будет новое задание. Значит, Я сейчас закончу, просто проанализирую одну хотя бы одно хотя бы описание, потому что я это сделал в час, не хочу, чтобы те, кто пришел в 19 часов, остались без плюшек. Значит, чтобы полностью закончить все, что вам нужно сделать на этой неделе, вам необходимо сделать грамотное описание. Вот в последнем нашем уроке на этой неделе, шестой урок, да, мы с вами должны были выложить описание. К сожалению, его выложило крайне мало народу. Вот. О, Булат выложил. Отлично. Вот. Это прямо вот было выложено. Вот Сергея Угольникова мы обсуждали. Вот теперь давайте посмотрим Булата. Значит, смотрите. Ну, вот тут сразу хочу одну вещь сказать. Обратите внимание. Значит, первой строчкой у вас должно быть название вашего ролика в описании. Вы его дублируете. То есть название и сразу же первой строкой вы, вы его копируете в описании. Это придется делать руками каждый раз. А вот это вот все. Стандартное описание будет загружаться у вас автоматом, если вы его пропишете в настройках загрузки видео. Значит, дальше, дальше должна идти в первых двух строчках ваша ссылка. Значит, вот здесь Булат уже сразу кинул свою партнерскую ссылку. Значит, забегая чуть вперед, скажу, что вот партнерские ссылки, они длинные и они пугающие. Поэтому их нужно в обязательном порядке сокращать. Пользуйтесь каким-нибудь сокращателем. Значит, дальше... Булат сделал то, что я просил, просто не разделил абзацы пустыми строчками. Вот первый у него абзац, вот второй... Вот третий. Вот здесь бы, конечно, бы еще пометить, чтобы не забыть абзац. Прям можете какие-нибудь восклицательные знаки себе поставить. Что вот в этом месте, например, вы должны вставить абзац, который полностью обыгрывает название вашего ролика. Опять же, его берем, копируем сюда и что-то там себе придумаем. Не хотите голову ломать, если в тексте есть, если в видео есть какой-то текст, просто делаем транскрибацию. Далее опять же повторяем несколько абзацев описывающие ваши ключевики для того, чтобы при загрузке очередного видео взяли и поудаляли что-то ненужное. Что делаем дальше? Да, призывы, ссылка на канал, ссылка на само видео. Но вот здесь опять же нужно не просто писать ссылка на видео, это все изменяется. Скопировали сюда название из этого видео, и вставили на него ссылочку. Значит, добавляйтесь в друзья и ссылки на ваши соцсети. В принципе, я говорил, можно еще добавить сюда ссылочку на ваш плейлист, если хотите, чтобы лучше была индексация. Но принцип, принцип выдержан верно. Описание должно быть вот такое вот, приличное. Для чего? Опять же, для того, чтобы вы его могли резать. И это стандартное описание, которое будет добавляться ко всем вашим роликам. Значит, это нужно сделать всем и куда его вставлять еще раз покажу может быть кто-то забыл то есть вот творческая студия творческая студия это канал канал. Раньше он назывался за настройки по умолчанию, сейчас это называется загрузки видео. Да? И вот сюда, вот, вот в этот вот раздел, ваше написанное описание, вы удаляете старое и вставляете вот это большое новое. Вот видите, какого оно у вас должно быть размера, не меньше. Видите, какое оно мне тут здоровучее. Вот это все вот описание. Сейчас его еще до конца растянул. Вот. вот. Тут я даже еще и ключевики обыграл. Вот обратите внимание, вот такими вот восклицательными вещами я просто для себя помечаю, чтобы я не забыл, что сюда мне нужно вставить название этого ролика. Вот. Вот такое описание. Из большого всегда можно сделать маленькое. Значит, естественно, название не заполняете, оно будет браться из вашего ролика. Теги тоже не рекомендую заполнять. Почему? Потому что лучше первым тегом вставлять название вашего ролика, а потом скидывать еще пять тегов, которые вы подобрали из вашей таблицы. Так, друзья, вопросы есть. Так, все. Тогда Филипп говорит, что нужно заканчивать, потому что у нас почему-то тут много людей. Возможно, сейчас что-то будет другое идти в этой комнате. Все, друзья, всем спасибо. До свидания. Я сейчас в скайп перехожу. Кому обещал в скайп поддержку, звоните, поговорим. Да, Лидио, спасибо. Спасибо, спасибо. Так, до свидания.